А теперь я вам покажу клинический пример. Это была очень интересная история. Это мой такой старинный пациент. У него уже, по-моему, нет ни одного места, которое бы я ему не прооперировала во рту. Когда-то он меня нашел через какие-то свои странные каналы. Он работал в Якутии каким-то большим начальником. И там никуда ему было обратиться. У него была вот такая проблема. О, была рецессия на 23-м зубе. Все ему сказали, что зуб надо или удалять, или жить так. А его, в общем, на эстетика нас абсолютно беспокоила. Его очень беспокоила чувствительность. Ну, ему там многократно пытались это все пломбировать. В общем, он каким-то образом приехал ко мне. Мы с ним подружились, познакомились. Я ему сказала, говорю, Сергей Николаевич, сделаем. Посмотрите, какой тут хороший объемчик, но трех там вот совсем нету, я говорю, ну идеально бы нам бы еще и трансплантат туда поставить, чтобы вот совсем все сразу было хорошо. Он говорит, нет, я тебе не бы не дам резать, почему-то у него это было, он там что-то начитался, он был очень как-то вот, я говорю, хорошо, тогда возможно, что это будет в два этапа. Естественно, что вы сами видите, что при такой клинической ситуации никакого коронального перемещения речи быть не может, потому что рецессия уходит в то, что мы с вами обсуждали, в высшей муки границе. Мы взяли и прооперировали его латеральным перемещением. Это вот все этапы, которые мы сейчас обсудили с вами. Здесь ничего не видно. Фиксация. Самая такая банальная, простая операция была 40 минут. Я померила, разрезала, слоила, пере, переместила. И ушила. Такой шоу что? Такой шоу а вы знаете, это доклон... Шоу и материал, куда доклон, куда? это мононить. Но это пятерка была. У меня это все, что, по-моему, уже были какие-то остатки. Я Это мы с выставки какой-то из разов привозили. Они не продаются у нас. А нет, сейчас продаются СМИ. Ну, это как, какая-то странная дилерская компания. Я не знаю, они в три дорога. Они стоят копейки в Германии? Просто вообще копейки стоят. 10 евро, да. да, 10 евро стоит 12 ниток упаковка, которая 75 длина. А у нас они какие-то космические деньги, там чуть ли не по 70 евро они их продают. Сема. Что? Да и колонн. Какая разница, нить любую, да. Главное, не плетеная. Мы уже тут просто пока вас не было, обсудили, что это не плетеная нитка. Ну, в общем-то, вот. Это то, что он мне привез. Вот. Через год он приехал ровно через год опять. Ну и как я ему и сказала, что будет второй этап. Раз. Не хотели так как я предложила, но поскольку его уже очень устроил хотя бы уже первичный вот этот результат, он был готов на вторую операцию. И здесь просто метод коронального перемещения был применен, поскольку у нас уже создалась прикрепленная десна, да, все обратили внимание, наверное, вот она. Опекальные зенит. И здесь можно было тоже ничего не использовать, просто сделать традиционное корональное перемещение. Это обработка зуба, полировка. Вот, чтобы вы видели, что я все это делаю в обязательном порядке, а не только рассказываю. Вот эти непрерывные швы. Снятие 14 дней. Ну и вот. Это, по-моему, год уже. Да. А у него, посмотрите, вот обратите внимание, у него даже вот здесь вот, вот даже ЦС мы уже перекрыли, потому что вот, ну, это образие у него по сути, потому что ЦС у него вот здесь где-то было. Ну, Сейчас он мне даже разрешил вот здесь реставрацию, сделать какую-то там приличную. Это уже... Это 6 лет, по-моему, да? Ну, на самом деле, первичная антигестенция, там, в области клыков, он слегка дистопирован все-таки. Я думаю, что это он родился с этой, просто с течением времени э, пародонтит, курение, э, все это привело к тому, что постепенно ткани пародонта среагировали. Ну да, вот это вот 6, 6 лет, да. Это к э, стабильности пародонтологических вот этих вмешательств, потому что я очень часто сталкиваюсь э, с пациентами. Рассказывают, что они были где-то уже на консультациях, и им сказали, что вы не делаете, потому что это результат на год. А потом у вас как бы все произойдет обратно, будет рецидив и так далее. Я наблюдаю своих пациентов, ну, у них нет рецидивов. Если это все было нормально, если не было. Даже еще и так интересно, бывает, что у меня были осложнения, я вообще с этим... Прощалась с работой, думаю, что мне надо как-то ее переделывать будет через какое-то время, а приходит человек, и у него все восстановилось в лучшую сторону. Это опять о той травме, да, которая произошла. И не, мы не знаем, как регенерация будет происходить в этой ситуации, но, как правило, она запускает вот эти все механизмы. Это еще один пример. Вот по поводу нижней челюсть. Пациентка чудовищная, курильщица, мне тоже не удалось с ней побороться никак. Это вот эта гигиена, которая проведена вот прямо вот только что. Он вообще, этот, этот табак, он ничего, не выскабливается, не, не вылущивается, и не знаю, чем его еще можно оттуда достать. Измерение, толщина, ширина. Но у нее хорошая, да, тут ситуация. Вот здесь причина рецессии однозначная, дистопия просто. Но она не захотела ортодонтии делать, хотя я ей сказала, что у нее возможно вообще бы безоперативно ушла бы эта рецессия, если заглупить и увести этот зуб. Ну, категорически нет. Все, обработка корень все то же самое креты боры вот так вот он выглядит обратно режущая нитка вот обратно перевернутый треугольничек фиксация. Сейчас покажу, вот здесь была у меня ошибка, вот здесь видно, а недостаточно вот за эту зону доэпитализировала, видите, оставила уже когда фотографии смотрела, уже только тогда увидела, что вот этот кусочек еще не доипитализировала. Сейчас покажу, чем это закончилось. Это фотоаппарат или микроскоп? Что? Фотоаппарат? Фотоаппарат, фотоаппарат обычный фотоаппарат. ну И как нет я с увеличением работаю. а фотограф фотография же макросъемка? Да, макросъемка макросъемка вот макросъемка этого зуба в таком да нормальная у него перспектива на курить лучше бросила <свят> Ну, давайте сейчас посмотрим, из чего мы начинали. Я вам покажу. Сейчас просто закончим. Это, ж, это вот к вашему вопросу, Альбин. Посмотрите, пожалуйста. А вот здесь вот у нее будет дефект. У донорская, видите, будет кусочек. Вот он. На нижней челюсти он вот так будет выглядеть. Ну, вот так. Губка. Все. Смотрите, получилось, что у меня вот этот мой а -а -а, слизистенокосичный лоскут проконтактировал вот здесь с недопитализированным куском. Вот так. Я переделала это потом, там совсем чуть-чуть было. Я быстро это убрала, это не проблема, но, тем не менее, мне пришлось второй раз залезать в эту историю. Здесь самое главное, поймите, смотрите, что у нее было. Тяж, уздечка, мы же одномоментно ее тоже убрали, создали объем прикрепленной десны вокруг зуба. Он может так стоять вообще, да пока она очень много вот против. Вот я, вот там уздечка, там рецессия вот такого вида. И что нам делать хорошо? Ну я бы я что я не буду точно. А почему против-то? Ну потому что там много факторов, которые потом все равно будут способствовать тому, что она опять уйдет. Какое же положение? Ну, может чуть лучше. Даже Нет, у нее место. все хорошо, уже прошло много лет, у нее, у этой пациентки все хорошо. Она, к сожалению, только курить не просила. Она приходит к моему гигиенисту просто с килограммами камней своих, но это никак не влияет на ее зубы. У меня, к сожалению, нету конечной фотографии ее, потому что они, она приходила последний раз, они почистились без меня и не, не засняли. Она, такая у нас еще летучая голландия, барышня. Видите, как с пациентами, потом вот эти конь, концы то они вдруг неожиданно нарисовались, приехали, и не всегда можно Алексея выдернуть для того, чтобы зафиксировать тоже, то есть, если, если бы я сама фотографировала, было бы все проще, но это абсолютно мне не дано я... А что вы здесь делали? Латеральное второй перемещение второй А, здесь. вот здесь второй раз освежила, да, подтянула и вот это просто ушило, и все уже все было создано, уже все здесь мягкие ткани, все перенесены. Здесь просто нужно было вот доработать. Я, то, что я показала, где я не доделала, вот буквально, представляете, маленький вот такой вот кусочек. Я не, не, просто не доэпитализировала, он взял и не соединился у нее. А скальпелем или бором? Скальпелем. Нет, я бором не трогаю здесь, но это у нас. А какие сроки вы... Я через полтора месяца сделала. Да, я подождала все-таки, чтобы встал лоскут уже сам непосредственно, чтобы это никуда и не перемещать излишне. Я переместила не вот это, а вот это сюда. Наоборот. С этой стороны чуть-чуть, да. Потому что там уже не было уздечки, там уже ничего не тянуло, там уже все было спокойно. Надо, кстати, да, Анастасию все-таки отфоткать нам.